Сегодня у меня очередная распаковка Женская одежда Странно В моем новом ролике Сейчас я буду распаковывать Там платье, думаю, в зелен... а каком Там платье и шарф женский Думаю, парням-то особо не будет вот. Платье он стоило вот, вот платье 2,5 тот, 27, А вот шарф Шарф 637 рублей Заказывал на электресс Всеми любимые любимая либо две. Так, ты Параллельно вот. Так, кстати, на вот. Так, вот такое платье, шерстяное Смотрим что тут. Запах вообще нет никакого. Запах просто, просто запах один. Тяжелое, 700 грамм есть. Карманы годные платья. такую цену то конечно маленькая очень приятная ткань реально очень приятный а запаха вообще волевая сейчас говорю запаха нет тоже нет вот не просто тканью, очень хорошей ткани здесь карманы и типа украшений не знаю вряд ли тут видно как косички что ли на тормереть ну же не и принципе она выбирала на второе там кстати платье шло 15 дней ровно 15 дней заказывала я шар, так, я, вот. потом хватит так вот так ну, вот такое не знаю как называется типа шарфа белого кажется. запах тут. ну тут да. тут в принципе ну чуть-чуть дает чем-то таким да нет краской немножко честно говоря пахнет краской но думаю это ненадолго я перестанавливаю себе я в старом железе решил компьютер поставить, немножко поменял. Компьютер 2004 года. Очень старый, все, ладно. Попытаюсь что-нибудь сделать, что-нибудь придумать. Так, вот такой вот шарфик. Не знаю, жена будет довольна. Если она даст на ней сфотографировать или хотели видео с ним, то покажу. Так, ну... Так, сейчас я жене дам понюхать, скажу. Ничем таким не пахнет. Вообще никаким. Но это, скорее всего, не шерсть, а акрил. Я не знаю, что такое акрил. Синтетика. Синтетика. Ну, пахнет немножко краской, честно скажу. Это запахнет так, на обычный. Ничего такого. Чем пахнет? Странный вопрос. Да ничем таким не пахнет. Изделием новым пахнет. Это обычно, когда делают обзоры тряпок всяких. Просто нитками ничего вообще не пахнет. Ну не ничего не пахнет. как это выглядит на женщине. Так сказать. Честно говоря, ей не очень нравится. За 637 рублей. И ей не очень нравится. Я надеюсь, платье понравится Да, дорогая? Ты смеешься над словом дорогой? Или зло платье? Же, честно Ну как? Это называется снуд Да? Не шарф Как мы выяснили Вот она такая вот О, такая вот о, какая штука Ничего не значит чуть такое. Так, вот, пожалуйста, так. Это смотрится. Вот, кому нравится? погружись. Ну, повернись. Вот такая кофта у нас. Как это платье, платье-кофта. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки.